Ух ты блат, я Скорпион! Откадывался как заноза в жопу! Ты куда полетел? Я так не умею летать! Глаза остановы, кофе. Что за фердокоптер? Спокойной ноди, бёс. Да я победитель пазы, чего кого. Да, Айл <реклама> <реклама> Бэбэк. <реклама>